Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Михаил Прошурин. И сегодня я хочу рассказать вам, как пользоваться Телеграмом. Шесть месяцев назад я установил Телеграм-канал и многих кнопок я просто не знал. Например, как прочитать закреп, как написать другому пользователю, где посмотреть свой адрес Телеграм-канала. Итак, переходим в наш Телеграм. Телеграм. Нажимаем левой кнопкой мыши быстро два раза и нас переносит в Телеграм. У вас может быть здесь не быть ничего. У меня есть тут несколько групп и я хочу вам показать на одной группе. Группа называется Бриз. Суперкопилка. Итак, переходим в нашу группу. Я уже в нее перешел. Вот мы находимся в нашей группе. Итак, приступаем. Нас встречает вот такое окошко, когда мы перешли. И здесь у нас есть три кнопочки. Вот нажимаем на три точечки и смотрим, что у нас произойдет. Нажали. И вот у нас здесь высвечивается информация о группе. Отключить уведомления. Добавить участников. Экспорты истории чата. Очистить историю. Покинуть группу. Информация о группе нажмем. Вот у нас здесь вся информация о нашей группе. У нас здесь закреп. Добро пожаловать. Вас приветствует самая сильная команда. Ну и так далее. Тут написано кто и что представляет эту группу. У нас здесь 33 фотографии, 20 видео и 12 ссылок. Фотографии. Нажимаем, смотрим. Вот все фотографии, которые есть в этой группе. Закрываем, смотрим дальше. 20 видео. Нажимаем. Вот все 20 видео, которые есть здесь. Можно их посмотреть. Также нажимаем аудиофайлы. Вот они здесь. Можно тоже их прослушать. Вот здесь ссылки и голосовые сообщения. 12 ссылок и 18 голосовых сообщений. Тоже можно все прослушать. Все, вот здесь, в этом окошечке мы разобрались. Нажмем еще раз на три точечки. Вот здесь добавить участников. Экспорт истории чата. Очистить историю и покинуть группу. Я надеюсь, это вам понятно. Закрываем. Переходим вот в эту вкладочку. Нажимаем на нее и смотрим, что тут также закреп. 150 участников, 4 сейчас находятся в сети. Приветствие опять нашей группы. Опять же, фотографии и наши участники, которые находятся в сети. Нажав на фотографию из любого участника, например, давайте нажмем Светлана, нажали, мы попадаем на страничку Светланы, где она описала все про себя. Одна ссылка у нее, одна общая группа, все можно даже пообщаться с ней, например, отправить сообщение и написать что-нибудь. Вот, вас перекидывает. И вот тут она мне писала, Светлана, сообщение. Закрываем эту вкладочку. Закрываем еще раз. Все, вот здесь мы с вами разобрались. Любому участнику вы можете написать. Любому. Закрыли эту вкладку. Вот по этим кнопочкам у нас по двум все. Нажимаем на лупу и посмотрим, что у нас произойдет. Здесь мы можем найти группу, которая нас интересует. Мы забиваем ее в поиск, нажимаем и нам находит группу, которую мы хотим посмотреть. Продолжаем дальше. Эти три кнопочки мы с вами рассмотрели. Теперь, как пользоваться вот здесь на нижней панельке. Здесь мы можем писать любые сообщения. Что-то написали, привет, вот здесь есть такой человечек личика, нажали на него и смотрим, чего нам надо выбрать, можем любой смайлик поставить, дальше передвигаемся, можем вот передвинуться вот сюда, нажать, посмотреть какие есть, на яблочко нажать, посмотреть, на кружочек, на мячик, вернее посмотреть, что есть. На машинке лампочка, сердечко. Нас все переносит. Ну, давайте нажмем вот здесь. Привет. Поставим вот такую штуку. И отправим. И у нас отправилось вот. Я написал привет. Закрываем это все. Это тоже закрываем. Здесь мы с вами посмотрели, разобрались, как вот с этой. Теперь у нас есть еще вот такая штука. Микрофон. Давайте испробуем сейчас микрофон. Прямо при записи я сейчас попробую что-нибудь сказать в группу. И посмотрим, что мне ответит. Привет, ребята. Хочу проверить свой микрофон. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Кто в чате? И у нас вот отправилось вот такое сообщение. Мы можем его прослушать. Вот Анастасия пишет. Михаил, отлично. Чтобы ответить Анастасии, поблагодарить ее, я нажимаю вот здесь «Ответить», нажимаю кнопочку «Ответить». И вот Анастасия пишет мне «Отлично», и я ей пишу спасибо, Отправляю смайлик. Выбираю, какой я хочу. Вот такой вот. И отправить Анастасии. Все. Видите, Анастасия отлично, я ее поблагодарил. Вот и все. Моя запись воспроизводилась очень быстро. Здесь есть вот такая функция. Если я хочу прослушивать быстро записи, недолго ждать, то я нажимаю вот на, эту, вот на это звуковое сообщение. Например, левой кнопкой мыши два, два раза. Нет, один раз нажимаете. Смотрю его, вот здесь у меня есть, вот здесь у меня есть. Видите, сейчас еще раз нажму. 2 x Я нажимаю и у меня... Будет сейчас нормально запись проигрываться. Если же я нажимаю на 2 x то она будет у меня очень быстро проигрываться. Это чтобы по-быстрому прослушать сообщение. Итак, пробежимся дальше по нашим кнопкам. Здесь мы с вами все рассмотрели. Ну, смайлики, микрофон. Ну, здесь вот эту вот черточку ставишь, и, наверное, можно будет писать после черточки, будут сообщения, я так думаю. Точно я не знаю, ребята. Ну, ладно. Сегодня мы просто разбираем, основные функции. Итак, пойдем дальше. В левом окне у нас есть вот такие тоже три черточки. Нажимаем на них, и вот это я высвечивает меня Михаил Прошурин. Вот здесь можно создать группу, создать канал, контакты, звонки, настройки, ночной режим. Сейчас мы с вами пробежимся по всему этому. Ночной режим. Об, видите, что получилось? Дневной режим. Обратно. Все. Так. Настройки. Нажимаем на настройки. Здесь вы можете изменить свой профиль. Нажали, написали. Что вы хотите. Вы меняете свой профиль. Потом только не забывайте нажать кнопочку сохранить. Также вы можете посмотреть ваш телеграм. Нажали вот на эту. И вот здесь у вас такая надпись. Вот здесь. nord 113. Поэт и тут написано, по этой ссылке открывается чат с вами. Вот здесь вы скопируете свою ссылочку и будете раздавать, если вы хотите, чтобы с вами кто-то связался. Сохранить. Итак, закрываем это окошечко. Снова заходим сюда. Снова заходим в настройки. Ну, изменение профиля. Здесь можно все вот по этим функциям прочитать и отключить, подключить, что вам надо. Ладно. Дальше посмотрим, что у нас есть. Так. Звонки. Нажмем. Вот мне, видите, Алексей звонил. Это значит, у меня был звонок от Алексея. Мы с ним беседовали. Закрываю. Дальше. Поехали. Контакты. Вот это люди, которые со мной выходили на связь. Закрыть. Дальше поехали. Создание канала. Ну, здесь вы можете создать свой канал. На название его, на все, написать, создать канал и применить его. И еще у нас остается создание группы. Здесь вы можете создать группу. Отмена. Канал и группа отличаются тем, что на канале вы можете выкладывать свои видео, и люди будут смотреть, но они не смогут с вами общаться. Понимаете, они не смогут вам ничего написать, они просто будут смотреть только ваши сообщения, не смогут с вами связываться. А группа, это когда группа, вот это наша группа, мы можем тут друг с другом общаться, вот это вот группа. Я это понимаю так. Итак, мы пробежались с вами по всем этим кнопочкам. И вот смотрите, вот мне пишут, ребята, нормально слышно, отлично слышно. И я пишу спасибо всем и отправляю им. Вот так вот надо пользоваться в Телеграме. Я вам рассказал основные функции. Продолжаем дальше урок. Я вам показываю. Так, еще тут в настройках можно вот изменить свою фотографию. Забыл вам, ребята, показать. Нажимаете вот на этот фотоаппаратик. Вас перекидывают на рабочий стол вашего компьютера. И вы можете выбрать любую фотографию, какую вы хотите. Выбирайте, согружайте, и у вас будет фотография. На этом все. Я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. А на этом у меня все. С вами был Михаил Прошурин. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал. До свидания, дорогие друзья.